Давайте рассмотрим два основных постановления НБУ, которым изменен порядок обращения, а также расчета посредством долларов США в стране. Каким образом эти постановления повлияли на бизнес-деятельность? Первое постановление НБУ номер 371, которое предполагает повышение уровня резервирования по инвалютным вкладам с 5% до 7%. Что это значит для вкладчиков? Во-первых, фильм будет вынуждено разделить не до полученную прибыль с клиентами. Таким образом, депозиты в инвалюте станут дешевле где-то на 0,5% либо же на 1% пункт. Таким образом, депозиты в гривнах станут более актуальными и привлекательными для вкладчиков. Как видим на графике, процентный доход по долларовым депозитам в период с начала 2013 года снизился от 0,32% пункта по вкладам сроком 1 месяц до 0,7% по вкладам сроком 1 год. По нашему мнению, незначительный нисходящий тренд будет характерен в ближайшие несколько месяцев. Как следствие мер долларизации экономики Украины, активность операций в гривнах постоянно повышается, в то же время в инвалюте этот показатель снижается. Как видно на графике, с начала года объем депозитного портфеля в нацвалюте вырос более чем на 9%, при этом депозиты в валюте сократились более чем на 5,5%. Следующим постановлением номер 163 НБУ расширил э, требования касательно обязательной сдачи выручки, которая поступает на счета физлиц предпринимателей, а также юрлиц в инвалюте из-за рубежа. Ранее это требование касалось лишь внешнеэкономических договоров. В целом следует сказать, что такие административные меры НБУ являются более ситуативными и впоследствии они будут заменены более рыночными механизмами, такими как регулирование учетной ставки, а также операции на открытом валютном рынке.